Ну, я предполагал, что будет такой матч, непростой матч, это два момента, это солнце, и ясно, как-то непривычно было играть без зрителей, но нужно играть, потому что как бы иногда такая атмосфера была, как, знаете, камерная. Скажу так, матч был настолько интересный, захватывающий, потому что с обилием моментов, созданных двумя командами, я бы назвал это больше, чем открытый футбол. Такой, где, ну, команда одна атака сменялась, другой атакой постоянно туда-сюда. Игра все время быстро перемещалась, быстро двигалась. Две команды проявили э, хорошую организацию игры и волевые качества. Такую, ну, скажем, вышло солнышко и парить начал. И поэтому было очень тяжело игра. Поэтому поблагодарю команду соперника. Очень хорошая команда. Хочу, чтобы этой команды и мы встретились и дальше. И пожелаю, зная свою ситуацию, пожелаю своему коллеге держать марку сильной команды. Спасибо. А, есть ли вопросы? Не забываем, пожалуйста, представляться. Какой СМИ? Ну, давайте, с Во-первых, к двум тренерам, наверное, вопрос, как у вас ситуация сейчас в коллективе. Не мешает ли обстановка нынешней в стране на, на игру футбол? Ну, скажу так, что сразу говорю, футбол вне политики, но все равно это все сказывается но сказывается первое, не было зрителя все равно хочешь не хочешь все сейчас и телевидение и интернет смотрят но я считаю, что вот тот футбол, который сегодня был такой быстро, динамичный даже при таком солнце да и с обилием голевых моментов, подтверждает о том, что все-таки ребята Двух команд относились профессионально к своему делу. и значит, Я знаю, что Николаевич просил, мы разговаривали перед матчем, как ситуация. Я просил, что ситуация не должна повлиять на вот саму игру, само вот само ну, желание играть. Понимаете, если нет желания играть, тогда не надо играть. Но сегодня я увидел, что две команды желали играть. И еще раз поблагодарю две команды, из Новоминска и Слуцк, они играли, пытались играть в футбол, и как бы это тяжело тебе не было, и помимо физически тяжело играть, психологически тяжело играть, но нужно играть в спорт, и есть спорт, в любых условиях. Дождь, солнце, снег, грязь, слякать, и идет чемпионат. Почему? Потому что ну, туры пропущены, а нужно будет где-то играть, все равно догонять. Это самое сложное. Спасибо. Еще вопросы. Александр Якубовский, Беларусь, один Леонид Станиславович. Вопрос двадцать седьмого августа. Будете отмечать день рождения на в Еврокубках. Пятый оцените соперника. Давайте доживем до двадцать седьмого. Тут такая, как говорят, надо дожить я всегда. Про галстук знаете. Угу. Ну вот, интересная ситуация. И у меня такой день рождения, ну, знаете, уже начинает за, ну, к 70 ближе. Это, это у детей, там, шарики, там, праздник, жизнь впереди. А я, как говорит реалист, мне наоборот, если пододвинуть наоборот, лет 20 туда назад было бы лучше. Что касается «Пяста», очень сильная команда, да, ну, как бы, очень сильная, сильно организованная по исполнителям. Ну, что делать, ну, попался «Пяст», будем играть «Пяст». В любом случае интересно будет играть против такого соперника. Соседи тем более. Правда, они там возле немецкой границы, это лековато. Но это, эту команду так... ну Я следил за ней и раньше, знал для ВЦ-5. Поэтому будем готовиться 27 -го. а Это все ни при чем-то. Игра есть игра. еще по чемпионату вопрос. Вот видите, какая плотность и вверху таблицы, и внизу, да, по сути, 3, меньше трети остается до завершения. Вот с чем это связано? Поднялся в уровень белорусского футбола, как вот вы считаете? Ну, в любой матч, ну, скажем так, когда есть, когда есть такая плотность, значит, поднимается уровень. Вы, вы должны все это прекрасно понимать. Как бы тебе э, не было там. Э, когда легко, это всегда легко, уровень падает. А когда ты приезжаешь ну, в любой город белорусский, играешь с любой белорусской командой, получаешь огромное сопротивление, уровень футболистов растет. Он не падает. Когда есть проходные матчи, тогда, естественно, уровень падает. Поэтому я считаю, что уровень чемпионата есть ну, какие-то, но ну, уровень чемпионата очень серьезный. Скоро национальные сборные стартуют, я знаю, что... Вам надо вопрос задать Сейчас мы вернемся. Кто старше, тот отмазывается. Я к тренером хотел обратиться, наверное, о хорошем поговорить. Из Динамо Минск. два человека в сборную, в состав объявили Швецова и Бахара. Без Луцка никого. А вы сами можете кого-то отметить, кого бы вы в сборной национально включили? Ну, я скажу так, да. Советовать что-то каких-то игроков, предлагать, тренеров. Тренер, тренер да, национальная сборная должен внимательно следить за всеми игроками чемпионата. Не только этого, но, скажем, и отслеживать все характеристики игроков. И отслеживать, ну, там много чего надо отслеживать, понимаете. Игра в разных позициях. Поэтому советовать здесь очень тяжело. По Почему? Потому что сборная есть сборная. И Тренер сборной есть тренер сборной. Нужно уважать решение сборной и тренер-сборной. Вот так